цифровой таймер или реле реального времени тм 16 sh 1 имеет недельное или суточное программирование. Простыми словами, он включает и выключает электроприборы по заданной программе. В суточном программировании он может 63 раза включить и 63 раза выключить нагрузку за сутки. В недельном программировании он может 9 раз включить и 9 раз выключить нагрузку в сутки. Каждый день недели возможна своя программа. Теперь расскажем основные характеристики прибора. Номинальное напряжение питания 220 В переменного тока. Выход сухой перекидной контакт. Максимальная коммутационная износостойкость при активной нагрузке 16 А или 3,5 кВт. При индуктивной нагрузке максимум 10 А или около 2 кВт. Минимальное время между включением и выключением нагрузки 1 минута. Занимает два модуля. Производитель не рекомендует использовать прибор при минусовой температуре. Все программы сохраняются при отключении питания. Запас входа часов не менее трех месяцев. Теперь поговорим о программировании прибора. Для увеличения срока службы производитель рекомендует отключать питающий элемент, если он не используется длительное время. Как это сделать? Отключить питание прибора. Нажать и удержать кнопочку В. Не отпуская кнопочку В. Подать питание на прибор. Отпустить кнопку В. Отключить питание прибора. Питающий элемент был отключен. Установка текущего времени при получении прибора или когда питающий элемент был отключен. Программу сделаем суточную. Представим, что текущее время 7 часов 15 минут. Подать питание на прибор. На экране загорается стоп. Коротким нажатием на любую из кнопок стрелочка вниз или стрелочка вверх. Мы увидим, что мигают первые две цифры. Это часы. Устанавливаем 7 часов. Еще раз нажимаем на кнопочку «В». Замигали вторые две цифры. Это минуты. Устанавливаем 15 минут. Еще раз нажимаем на кнопочку «В». Установили текущее время 7 часов 15 минут. Скорректировать текущее время можно еще одним способом. Нажать и удержать кнопочку В. Начали мигать часы. Кнопочками стрелочка вверх, стрелочка вниз можно отрегулировать. Начали мигать минуты. Точно так же регулируем минуты. Зафиксировали. Состояние контактов прибора. Нажимаем кнопочку стрелочка вверх. Высвечивается АУ. Это автоматический режим. Прибор работает по заданной программе. Можем кнопочками стрелочка вверх, стрелочка вниз поменять. Он, состояние э, контактов постоянно включено состояние контактов постоянно выключено. Фиксируем на автоматический режим. Теперь попробуем установить суточную программу. Возьмем простой пример. У нас стоит многотарифный счетчик и мы хотим, чтобы таймер TM16SH1 отключал электронагрузку в часы пик, то есть в 22.00 нагрузка включалась в 8.00 отключалась и до 11.00 не работала. В 11.00 включалась, проработала до 20.00, в 20.00 отключилась и не работала до 22.00. Как это сделать? Короткое нажатие на кнопочку «В». Загорелась первая кнопочка 1 он. Нажали на кнопочку стрелочка «Вверх». начала мигать. Еще раз нажали на «В». Начали мигать часы. Устанавливаем 22:00. Начали мигать минуты, минуты не трогаем. Зафиксировали первая временная точка установлена. Вторая первая временная точка отключения 8 часов утра. Минуты не трогаем. Один офф. Втор... Первая временная точка выключения э, тоже установлена. Вторая временная точка включения. 11.00. Минуты не трогаем. Зафиксировали. И вторая временная точка э, выключения. Один офф. 20.00. ноль Минуты не трогаем. Все, программа задана. Сейчас установится э, в обычный режим. Для удобства есть функция сброс всех временных точек. Это нужно, если у вас очень много временных точек, и вам надо написать новую программу. Как это сделать? Нажимаем на кнопочку B. Вот. Высветилось один ОН. Еще раз нажимаем. Высветилась дел. Можно выбрать между No и Yes. Но no, это мы не трогаем. Yes, все временные точки вытираются. Недельный режим программирования. То есть каждый день недели своя программа. Как это сделать? Нажимаем на «В», один он, еще раз на «В» еще раз на «В» – «Сутки», меняем на «Неделю», ну говорим «ЕС», yes. недельная программа установлена. То есть каждый день недели будет своя программа. Устанавливается каждый день недели э, программа точно так же, как и в суточном исполнении. Первый день. Первая точка включения. Часы. 23.00. Минуты не трогаем. Вторая точка выключения. Минуты не трогаем. Поэтому уже алгоритм устанавливаем все остальные точки в первый день. День два. Первая точка включения. Установили. Минуты не трогаем. Первая точка выключения. Минуты не трогаем. Поэтому алгоритмы устанавливаем каждый день.